Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал Кигай. И сегодня мы с вами сделаем коротенький обзор биткоина и эфириума Посмотрим, что у нас сегодня происходит, посмотрим цели по эфириуму И разберемся с вопросом, будет ли пробит данный уровень сопротивления Итак, начнем мы с биткоина Друзья, обратите внимание, что цена у нас находится внутри области сопротивления В предыдущие разы мы видим, что цена резко отскакивала от данной области Вот здесь она дошла до середины и резко отскочила Здесь она долгое время находится на верхней границе Области сопротивления Также дневной тайфрейм, друзья Обратите внимание на закрытие Вчерашней свечи То есть цена у нас совершила вот такое движение Совершила резкое движение вниз Потом резкое движение вверх Такое же, то есть цену резко перекупили И цена у нас Закрылась, свеча закрылась на верхней границе области сопротивления. Уверенная свеча без каких-либо теней. Это очень хороший знак для пробития. Плюс ко всему H4 тайфрейм. А здесь имеется некое подобие формации импульс-скопления импульс. Смотрите, не сказал бы я, что формация прямо идеальная. Но мы видим а импульсное движение слева. Далее образование скопления в виде восходящего треугольника. И образование второго импульса в данный момент. И потенциал данного импульса это у нас ровно уровень 45 тысяч. Наша конечная, финальная третья цель. И на этой цели мы с вами можем, опять же, цена дойдет импульсным движением до этой цели. И отсюда будет либо коррекция до уровня 39-40 тысяч, либо длительная консолидация. То есть, напоминаю, что на уровне 45 тысяч мы с вами уже смотрим новые сигналы на понижение или на повышение. Что еще можно сказать? Также, друзья, естественно, поджатие к уровню. Это фактор для пробития. То есть у нас уже есть два фактора для пробития. И недельный э, тайфрейм. смотрите. У нас до закрытия данной недели свечи остается один день и 13 часов. И если свеча закроется выше данной области сопротивления, то это у нас будет уже очень хороший сигнал для повышения. В идеале нужно, чтобы она закрылась на уровне 45 тысяч. То есть сделала вот такое вот движение. А тогда это будет прямо очень-очень сильный сигнал на повышение. И после коррекции или же консолидации мы с вами можем увидеть, полноценное движение вверх и превышение наших максимумов на биткоине. Опять же, наш анализ еще реализуется, наш сигнал сохраняется, мы с вами отрабатываем лонг с уровня примерно 2, 33 тысячи-32 тысячи, не помню точно сколько, и ждем реализации нашей третьей цели. Коррекция в любом случае неизбежна, поскольку у нас цена очень долгое время движется в одну сторону, и в любом случае рано или поздно будет коррекция. Коррекция начнется либо прямо сейчас. Либо, что более вероятно, с уровня 45 тысяч Теперь, друзья, эфириум а Что у нас происходит на эфириуме? Открывая дневной тайфрейм Здесь мы видим образование фигуры двойное дно Двойное дно — это фигура смены тренда Вот наше двойное дно а Сверху находится область сопротивления, которая в данный момент пробивается И потенциал данной фигуры — это у нас уровень 3000 ровно. Но опять же, цена сразу не дойдет до уровня 3000. Цена вначале совершит коррекцию. И я не рекомендую входить прямо сейчас, лучше дождаться именно коррекции. Или же здесь будет консолидация. Что, по моему мнению, более вероятно. Если у нас биткоин сравнено до уровня тысяч, то вслед за ним пойдет, естественно, эфириум. И вероятнее всего эфириум дойдет примерно до уровня 2600. 2600 и отсюда начнется уже коррекция. Или же консолидация, как мы с вами и проговаривали То есть это не сигнал а Сигнал будет только после коррекции Это просто цель для движения То есть первая цель это уровень 2600 Вторая цель это уровень 2800 И третья цель это уровень 3000 Вот такая, друзья, ситуация на биткоине и эфириуме Ждем нашей э, конечной и третьей цели И там уже будем решать, что делать дальше Пока что просто наблюдаем Напоминаю, ни в коем случае нельзя заходить во все подряд Нужно ждать четких сигналов на шорт или лонг а такие сигналы случаются редко, прямо конкретные, хорошие, четкие сигналы. Поэтому нужно долго ждать и каждый день наблюдать за движениями цены, что мы с вами и делаем. На этом видео подходит к концу. Друзья, пишите мне в комментариях о биткоине, о пишите вашу обратную связь, ставьте и палец вверх, если видео было полезным и А всем желаю всего самого лучшего, всем профита, всем пока.